Меня зовут Сергей Николаевич, Сергей Николаевич Кирко, для друзей Якит. Вот, сейчас поправлю камеру немножко. Что ж, сейчас нас пока не сильно много, люди присоединяются. Так, 10, 9, 5, 10, все отлично, сейчас звук добавлю чуть-чуть. Вот так, звук добавляю, теперь лучше стало. Итак, друзья, меня зовут Сергей Николаевич, я являюсь бизнес-тренером, коучем, психологом, предпринимателем, действующим. Вот. Сегодня я хочу с вами поговорить о системе работы в МЛМ. У вас в каждого в личном кабинете в рамках Академии GCF существует вкладочка образования, и там есть система работы из четырех шагов. Именно по этой системе 10-10, все спасибо. Именно по этой системе мы с вами будем изучать все основные моменты. Есть видеоинструкция, вот, есть приветствие, есть сама система работы с четырех шагов. А сейчас на таких встречах еженедельно мы с вами будем разбирать именно тонкости. И я буду отвечать на ваши вопросы или помогать вам сделать определенные скрипты, чтобы вы с легкостью могли делать любой шаг. Итак, друзья, 10-10-10-10. Если вы готовы, ставьте плюс, чтобы я видел, сколько участников у нас сегодня активно еще добавляются люди. И мы с вами начнем работать. Готовы поработать? Ставьте «плюс», я хочу посмотреть, кто у нас сегодня активный. Итак, друзья, так, как сделать предложение, от которого невозможно отказаться? Это уже тему предлагаете, да? Мы с вами на прошлом занятии это проходили. Итак, раз, два человека, давайте хотя бы 5-6 поставьте, и мы будем работать. Три человека. Вот. А пока я вам скажу, почему возникла такая задача помочь вам с системой работы. Дело в том, что имея опыт в разных сетевых компаниях, довольно большой, более 16 лет, и еще являясь ко всему серийным предпринимателем, я столкнулся с такой проблемой, что во многих сетевых компаниях не дается система работы. То есть люди приходят, люди начинают работать, но они с первого же шага не понимают, что, как им делать, когда им делать. Нет никакой простой там инструкции, никаких шаблонов. Иногда говорят, что нужно делать, но именно нет простой системы, понятной, доступной человеку без понимания, как работает сетевой бизнес, без обучения. И э, еще основная задача в том, чтобы эта система дублицировалась легко. Первые же 24 часа, а не приходилось вам месяц или два обучаться определенным процессам. Да, эта система работы в 4 шага, друзья, позволяет работать абсолютно сразу, абсолютно любому. Единственное условие, что вам нужен наставник, об этом мы тоже будем разговаривать. То есть вам нужен человек, вышестоящий в любой компании, где вы работаете. Сегодня мы работаем именно в антикризисной программе и в рамках антикризисной программы Global Community Foundation, мы с вами разбираем эту систему работы. Еще раз, для тех, кто опоздал, хочу сказать, в личных кабинетах, во вкладке Образование есть Академия МЛМ и есть система работы в МЛМ. Заходите туда, полностью все, весь материал у вас есть. Те вебинары, которые мы проходим с вами сейчас, будут находиться в дополнительных материалах. Там всего три э, пунктика, и вот именно в третьем пунктике у вас будет рабочая тетрадь, чек-лист запуска новичка за первые 24 часа, и будет э, набор из вот наших вебинаров в записи, то есть там вы все это сможете посмотреть. Ну что ж, так, считаю плюсы, раз, два, три, четыре, четыре, друзья, только четыре человека готовы поработать, да, двое еще поставьте, и мы будем с вами работать, более пяти человек, чтобы у нас участвовала активно. Остальные можете просто слушать. Итак, вы пока ставьте перед новой темой. Смотрите, ребят, что я хочу предложить. Ну, во-первых, у нас есть правила. Пока вы поставите плюсы, кто готов работать, я вам озвучу правила участия в наших вебинарах. Первое, это, конечно же, обратная связь. То есть без обратной связи мы не работаем с вами. То есть тут смысл в тренинговом формате. Тренинга коучинговый. Я буду вам задавать вопросы. Вопросы правильные, системные. Вопросы по организации вашей работы. А вы должны сами для себя отвечать. Либо, если я прошу это сделать в чате, сделайте, пожалуйста, чтобы я видел, что мы действительно с вами работаем. Мне важен результат. Важен результат не для меня, а для вас. Что я действительно не зря трачу время. А помогаю людям в определенных вопросах. Итак, правило номер один: Я честен перед вами, вы честны передо мной. Правило номер два: вы честны сами перед собой. Здесь не надо лукавить, не надо никого обманывать. У вас вы это делаете только для себя, не для кого-то. Я это все умею, все знаю, все применяю, все эффективно работает. И я еще сегодня дополнительно здесь для того. Чтобы помочь вам не просто разобраться в системе, а подкорректировать некоторые ваши действия. То есть в каких-то моментах дать вам определенную рекомендацию. Последнее правило, это мы снимаем корону на время занятий, берем корону, снимаем с головы. Это ваше эго, это то, что вы из себя сегодня представляете. Ставим на стол рядом с собой, берем блокнот-ручку, записываем определенные вещи для себя, делаем тезисно для себя заметочки. А после нашего, нашей встречи онлайн берете эту корону, одеваете назад и идете дальше. То есть мы убираем то, что нам сейчас мешает. А в первую очередь мешает, конечно же, мы сами, наши мысли. Вот. Во вторую, наше окружение, конечно. И только в последнюю, третью очередь нам мешают определенные обстоятельства. Скорее всего, на которые мы повлиять не можем. Ну что ж, друзья, два плюса есть и... Из 11 человек 6 готовы активно поработать. Вот. Если я попрошу кого-то присоединиться к нам, поговорить голосом, будьте готовы, потому что именно тот человек, кто сделает шаг навстречу и осмелится поработать в прямом эфире, вот, тот получит наиболее максимальный результат. Ну что ж, поехали? Поехали. Итак, крат краткий экскурс, о чем мы с вами уже разговаривали. Мы с вами говорили о том, как и кому мы разбирались сделать предложение и как это сделать так, чтобы человек не смог вам сказать «нет». То есть предложение, от которого в принципе невозможно отказаться или очень трудно отказаться. Конечно же вы поняли, что единственная вещь, которую можно именно в сетевом контролировать – это количество людей. А еще не просто количество, а за какое количество времени… Вы покажете идею вашей компании, вашей, ну, там, вашего продукта, услуги или возможности делать бизнес. Вот. За какой промежуток времени, какому количеству людей вы сможете показать эту идею. Вот такой основной тезис из нашего первого занятия. Это, это то, что вы можете контролировать, да, а тема у нас была первая и вторая. Это то, что конкретно предлагать людям и кому конкретно что, чтобы попасть в десяточку. Мы поделили всех людей на несколько цветов. Это Том Шрайтер. Большой Эл его еще называют. Я вам дал подробные инструкции. У каждого знака есть свои, скажем так, особенности. У каждого типа по характеру человека есть определенные потребности, вам не нужно их вычислять, вы уже должны их знать. И, конечно же, вы уже будете знать, какие потребности закрыть любому любому типажу можно с помощью вашего предложения. То есть, по факту, мы говорили о том, что вы попадаете в десятку просто своим предложением и задаете человеку простой вопрос. Тебе это интересно? Мы двигаемся дальше или нет? Если нет, next. Это значит следующий, то есть оставляем этого человека правильно и двигаемся дальше. Если да, говорите, окей, моя задача – не вытащить с тебя деньги, не заработать на тебе, не обмануть тебя, не заставить, не уговорить. Давай сразу поставим правильно наши позиции. Моя задача – помочь тебе разобраться. Если тебе это не нужно, я сразу сам тебе скажу, что нет. Если тебе это действительно нужно сегодня – мы сейчас с тобой поговорим просто, вот спокойно, как друзья, и я тебе помогу сделать правильный выбор, единственный правильный выбор, который подойдет тебе. Итак, друзья, мы это все с вами прошли, было очень интересно, мы на прошлом занятии даже с вами делали в прямом эфире звонок и знакомство, по-моему, я это делал с Татьяной, вот. она у нас, по-моему, из дальнего зарубежья, насколько я помню. Вот, Что ж, идем дальше. Итак, у меня к вам два предложения. Я для вас приготовил продолжение темы, то есть как делать правильно приглашение, как делать приглашение правильно онлайн, как делать приглашение правильно личным звонком оффлайн, вот, или там э, вплоть до того, что даже на холодном рынке как работать. Вот. Но вы можете задать любой другой вопрос, который мы можем поднять в прямом эфире. Вот такое предложение. Либо мы путем голосования работаем с тем, что особо важно сегодня для вас, либо мы идем просто ну, по шагам, по определенным. Шаг номер один это, конечно же, конечно же, это мы готовим рынок. То есть это своего рода подготовка, если проще. Шаг номер два это первое активное действие. Это, скорее всего, обращение первое. Кандидату в бизнес или кандидату в клиенты э, той компании, в которой вы работаете и строите свой э, системный командный бизнес. Ну что ж, друзья, ну жду. Готовы вы поработать? По какой теме? Работаем с приглашениями или мы с вами рассмотрим какую-то другую тему? Я жду от вас обратной связи. Пока я жду связи, можно вопрос задать, друзья. А кто уже э, пробовал применять те знания, которые мы получили неделю назад, и кому это уже помогло? Вот такой вопрос очень интересный. Кто уже э, применял технику? Так, приглашение. Светлана пишет. Отлично. Ну, я думаю, лучше все делать по шагам, согласитесь? Лучше делать все правильно сначала до конца. Самая трудная тема, это, конечно же, возражение и закрытие сделки с помощью всего двух, трех, максимум пяти простых вопросов. Люди, многие не знают, с чего начать, а многие не могут просто правильно закончить. Итак, у каждого знака красный, синий, зеленый, желтый есть свои сильные стороны. И у каждого знака типа, да, есть свои слабые стороны. Об этом мы тоже говорили. И можно, я не хочу говорить слово манипулировать, но по факту это в прямом смысле так и получается. То есть вы можете, благодаря этим знаниям, слабым и сильным знанию слабых и сильных сторон, вы можете предпринять определенные действия и подтолкнуть человека к принятию решения. Еще раз говорю: не обмануть, не уговорить, не заставить, не приболтать, не вовлечь. Не, там, не подписать, как мы говорим, под себя там или еще куда-то, да? Вы должны просто человеку помочь сделать правильный выбор. И если у него не хватает немножко, немножко ему не хватает чего-то для принятия решения, вы можете немножко поднаправить человека при условии, что это действительно ему нужно. Итак, Наталья пишет, к сожалению, у нас опять проблемы с инетом, пропал звук, картинка, надеюсь увидеть занятие в записи. Наталья, обязательно, я уже в самом начале сказал, что будет и в кабинетах, и я скину в наш чат Академии в Телеграме, в группу, канал, вот, и там все записи будут. Да, кстати, друзья, если кто-то присутствовал на прошлых наших академиях различных по vip коучингу по Академии Маркетинга у нас была буквально три дня назад. Вот. Оставляйте заявки в чатах, и мы поделимся. Мы проводим в двух форматах Академии. Академия личная, индивидуальная в группе – это вид коучинг по саморазвитию, по личностному росту, по решению определенных трудных задач в жизни. Это и создание ресурсного состояния, и мы будем с вами работать со страхами, сомнениями, с ленью, с сопротивлением. Это очень интересная тема, мне она очень нравится. Потом создание ресурсного состояния, то есть создание для каждого человека индивидуального его ощущений, мыслей, действий с целью того, чтобы человек чувствовал себя уверенно в определенных ситуациях. Вот это тоже очень интересная тема. Потом мы с вами прорабатывать будем ценности, прорабатывать будем с вами убеждения, корневую ценность человека, Почему о смысле жизни мы поговорим, как определить собственное предназначение, мы с вами уже это знаем, о формуле мастерства мы уже в жизни, во всех сферах, да, мы тоже с вами поговорили, поэтому послезавтра не забывайте, вечером у нас будет онлайн-встреча по вип-коучингу, мы с вами будем говорить как формулу мастерства и знания собственного предназначения применить во всех пяти сферах собственной жизни. Это азы, друзья. Это своего рода такой, знаете, прорывная информация. Мы будем с вами создавать новые смыслы жизни у каждого участника нашей антикризисной программы. И будем намечать определенный путь, легкий путь без выхода из зоны комфорта, как мы говорим, вот, чтобы цель была достигнута так так так так алма пишет приглашение как заинтриговать отлично как заинтриговать тоже про хорошая тема кстати много на нее разговаривать на эту тему говорить не будем но я хочу сказать что интрига должна быть всегда есть золотое правило не договаривать у каждого из вас есть вот такой вот бланк вы можете скачать его в кабинете вот такой бланк, сейчас, вот, видите, запуск новичка за 24 часа. И мы сегодня с вами поговорим вот об этой части. То есть, это часть, э, пример звонка, скрипт. То есть, у вас будет прямо шпаргалочка, как приглашать человека. Есть разница между онлайн работой и есть разница между офлайн работой. Ну что ж, друзья, Поехали. Тогда работаем с приглашениями. Вот еще два человека поставили плюсы. Нас еще больше стало. Отлично, в два раза. Что ж, теперь начинаем с вами основную тему разбирать. Мы уже повторили, о чем мы говорили. Если вы не знаете, о чем шла речь, загляните в чатики. Мы скидывали все записи. И на этой неделе все появится в личных кабинетах. А еще у нас есть, еще раз напоминаю, канал Академии высокооплачиваемых спикеров и ораторов. Вы можете туда добавиться, и там вся информация дублируется. И в текстовом варианте, и в видеоинструкции, видеоуроки, вебинары все в записи там находятся. Причем вы можете даже там изучить Академию спикерства, ораторского мастерства. Все 12 дней. Ну что ж, приглашение. Основа основ, шаг номер один. С чего начать мы поговорили. То есть сделать подготовку, сделать анализ рынка составить список людей, это ваше поле деятельности, поставить определенные пометки. Кстати, в рабочей тетради у вас все это есть. В отделе, во вкладке образования, третий пунктик, система работы в млм есть рабочая тетрадь, вы ее скачиваете, распечатываете, полностью как отработать список правильно людей, это основа основ, это ва ваше поле деятельности, ваш рынок. И чем больше рынок, тем больше и быстрее будет результат. А как это все сделать правильно, мы говорим. Действие первое, после подготовки. Как вообще начать звонить? Как трансформировать собственное сомнение, страхи? Как трансформировать то, что вы не уверены в чем-то, да? в состоянии уверенности, драйва? И такого состояния, чтобы люди хотели прийти к вам на встречу. Еще раз, друзья, давайте поговорим о том, что есть две модели. Первая – это онлайн, вторая – офлайн, живые встречи. Если у вас нет опыта в живую э, работы, то я бы вам очень рекомендовал его получить. Почему? Когда вы работаете с любым человеком онлайн, это может быть сайт Воронка, это может быть рассылка, это может быть еще какие-то виды коммуникации в мессенджерах это может быть серия писем но как только вы знакомитесь с человеком запомните несколько правил первое у нас бизнес доверие бизнес отношений поэтому мы начинаем работу на теплом и горячем рынке это люди которых вы знаете люди которые с вами знакомы люди про которых вы хоть что-то знаете да и люди которые вам доверяют и уже какие-то отношения с вами есть. Если вы работаете на холодном рынке, это делается в последнюю очередь. Но то сначала вы должны второе правило запомнить. На холодном рынке сначала нужно сделать его теплым. То есть сначала нужно выстроить доверительные отношения. И только потом, только потом, скорее всего, человек сам задаст вам вопрос, а чем занимаетесь вы. Вот здесь есть третье золотое правило. Прямо можете записать, напишите для себя в одном предложении суть того, чем вы занимаетесь. Если вы работаете в сетевом бизнесе, то в зависимости от рода деятельности, от продукции компании, и вы там строите бизнес или вы просто клиент, напишите прямо в этом предложении для себя шаблон, как вы будете отвечать. Вот прямо сейчас у кого есть ручка, у кого есть бумага, Пожалуйста, напишите для себя, чем вы занимаетесь, когда вам зададут вопрос, а, а чем ты занимаешься сегодня? Где ты сегодня зарабатываешь деньги? Даже так могут спросить. Вот. Поэтому, когда вы спрашиваете у человека, как у него дела, когда вы спрашиваете, ну, знакомитесь, выстраиваете отношения, у него в голове крутится один вопрос. А кто ты? А чем занимаешься ты? А где зарабатываешь деньги ты? Но вы должны не первым продать эту идею. Вы должны подождать, пока человек сам вам не задаст такой вопрос. Когда вы знакомитесь, вы сами этот вопрос задаете оппоненту и говорите, окей, приятный человек или там девушка, или парень, или мужчина, женщина, а чем занимаетесь? Замечали, что мы это делаем на автомате? И пусть человек сначала своим поделится, не закрывается от вас. Вот я вам сейчас... Первый секрет даю. Первый секрет. Это а, никогда не продавайте влог, а первыми задайте вопрос о человеке. Начните интересоваться им. И тогда вы выстроите рапорт. Рапорт – это доверительное отношение. И смотрите, чтобы рапорт в определенный момент не оборвался. То есть вы должны его держать на протяжении всего диалога, на протяжении всей встречи. Если рапорт обрывается, все, стоп. Никаких деловых предложений, никакой смысловой нагрузки, возвращаетесь назад с помощью юмора, спросите, любит ли животных, пусть еще немножко расскажет. Нужно, чтобы человек не был вот таким закрытым. Да? Вот эти вещи, они отслеживаются и по словам, и отслеживаются по жестам. Чтобы вы понимали, если человек закрыт к информации, вы это увидите по рукам, по ногам, по телу, по положению тела. Это невербальные знаки. Грамотный психолог, он отслеживает по мимике, по жестам человека, по телодвижениям невербально, кем он является, какое у него сейчас настроение, о чем он сейчас думает, кто он по жизни вообще человек. Это все считывается, друзья. Поэтому первое, еще раз, первый секрет, да, правила вы записали, первый секрет, никогда не делайте предложение первым. Задайте простой вопрос, как у тебя дела, либо чем ты сегодня занимаешься. Это если у вас теплый или холодный. На горячую это уже, ну скажем так, не обязательно делать. Потому что там уже э, вы знаете, какие проблемы у человека, какие задачи ему нужно решить. И вы там уже можете мало мальски в лоб все-таки продавать. Итак, когда мне задают вопрос, а чем занимаетесь Сергей Николаевич вы, я говорю, а у меня бизнес в сфере финансов и образования. Я могу еще добавить, а еще я занимаюсь недвижимостью. То есть у меня бизнес в сфере финансов, образования и недвижимости. И тогда уч... и все, все, замолчал, выдерживаю паузу. Тогда человек, кандидат мне спрашивает, а поподробнее можно? И смотрите, я произнес три фактора, ну три пункта. Он сам выбирает, что ему интересно. Он говорит, а поподробнее можно, где ты зарабатываешь и как? Я уже понимаю, что мы будем разговаривать о бизнесе. Если он говорит, о, слушай, мне как раз нужна недвижимость, я разговариваю о недвижимости. А если он скажет, о, слушай, я как раз искал, я знаю, что ты обучаешься коучингу, психологии, я знаю, что ты практикуешь, у тебя это хорошо получается, у тебя большая база клиентов, слушай, вот такая проблема либо он ко мне обращается за консультацией, и я говорю, да, конечно, по психологии, по отношениям, либо по бизнесу, управленческий коучинг, бизнес коучинг, лайф коучинг по жизни, да, я даю первый час подарочный, бесплатный любому клиенту. И если у тебя есть какая-то трудная задача, пожалуйста, вместе со мной мы можем ее решить. Я не обещаю тебе стопроцентный результат, потому что я работаю не традиционными методами, это не каждому подходит, но э, не стопроцентный, но на 70-80% результат бывает всегда. Если ты готов, давай мы с тобой договоримся, когда и как мы с тобой будем встречаться или работать. Вот так. Вот такое предложение. Если мы делаем не э, в диалоге, а если мы делаем звонок, друзья, в чем вообще секрет? Конечно же, первый секрет это поза. Сейчас я с вами разговариваю сидя. но когда я делаю любой звонок, я беру телефон, друзья так беру телефон и я начинаю ходить. Вот в чем мой секрет. Когда я начинаю делать движение, я запускаю химию в своем теле и информация информационное поле мое начинает работать, взаимодействовать с остальными биополями. Вот, и у меня начинается процесс того, что из меня выходит информация. Лично мне это очень помогает. У вас это, возможно, будет другая поза. То есть Найдите в первую очередь для себя удобную для разговора позу. Многие подходят к окну, многие занимают лежачее положение и задирают ножки, ноги свои на спинку там, кресла или дивана. Это таких людей я тоже встречал. Лично у меня я начинаю двигаться, ходить, я не могу остановиться. И тогда у меня все идет само собой. Вот такой мой собственный секрет секрет моего тела, который я просто отследил. Итак, друзья, у вас, для вас у меня первое, как бы такое задание, которое вы можете сделать для себя лично, чтобы увеличить результат, улучшить. Первое. Постарайтесь отследить, что вам помогает начинать, вот какой жест, какое действие вашего тела помогает вам начать, начать диалог или вообще начать. Разговор трудный, к которому вы не можете решиться. Отследите и начните осознанно это применять. Это первое. Второе. Настрой. Конечно же, нельзя звонить, когда вы плачете. Нельзя звонить, когда вы с кем-то поссорились. Нельзя звонить, когда вы на взводе. Нельзя делать предложение никакому человеку, когда у вас любые неподходящие эмоции или настроения. Нельзя этого делать, потому что это все передается даже по телефонному разговору. Я думаю, вы согласитесь, что когда вы слышите собеседника на другой стороне от телефона, вы мысленно рисуете картинку и представляете себе этого человека. Поэтому он делает то же самое. Настрой. Если вы не можете настроиться, если у вас плохие эмоции, нужно сделать прокачку. То есть это называется вообще пампинг. В спорте пампинг. Быстро прогнать кровь, насытить тело кислородом. И тогда и мысли хорошие приходят, и настроение поднимается. Для кого-то это, конечно же, может быть и плитка шоколада, друзья. Но я вам рекомендую сделать небольшую физическую нагрузку. Эффективнее всего помогают приседания или танцы под музыку. Вот такой второй секрет. Супер вообще работает, когда включаешь динамические звуки, когда идет э, динамика определенная, в ритм сердца начинает биться, и вы попрыгаете, поскачете, покричите, все. И как только дыхание восстановилось, делайте звонок или там э, начинайте трудный разговор. Есть еще, друзья, один момент, я его сейчас в конце скажу. Энергия, энергия. Когда у вас правильная поза, когда пошел, знаете, пошла химия работать, когда у вас тело запущено, когда у вас настроение правильное, когда вы сами себя уже правильно настроили, запустили, правильные эмоции у вас, вот, вот тогда из вас начинает идти прямо вот энергия. То есть, когда вы все это сделаете, вы отследили свое состояние, у вас своего рода такой ритуал уже будет создан, который вам во всем поможет. Что еще я могу порекомендовать, друзья? Как бизнес-тренер и коуч я практикую ресурсное состояние, о котором я говорил. Поэтому есть возможность у вас, у вас обратиться лично ко мне. И я для каждого из вас могу просто сделать вот это состояние, которое мы сейчас с вами описываем. Да? У каждого оно будет свое собственное, лично для вас. И вы сможете за 3-4 секунды в это состояние заходить. И потом точно так же за 3-4 секунды выходить. Это состояние работает примерно на 99,9. Я сам его проходил год назад, сам его себе создавал. И на сегодняшний день, когда действительно трудный разговор мне предстоит, или принятие решения, либо не просто диалог, а именно какой-то спорный вопрос нужно с людьми решить, я применяю к себе эту технику и... Работает. Вот я хочу сказать, работает. Когда я это сделал первый раз, эффект длился три дня. Я просто даже пытался выйти из этого состояния, чтобы не наломать дров вот таким, не быть возбужденным в эйфории и все. Но примерно через три дня только я остыл. Сейчас я могу заходить и выходить в это состояние. Так что рекомендую вам попробовать такую технику, если вам будет интересно. Что еще я вам хочу сказать? Да, друзья, лучше всего, конечно, работает практика. Поэтому сегодня, сегодня буквально через э, час, час 20, да, мы 40 минут работаем, через час 20 у нас будет презентация. Я буду проводить презентацию антикризисной программы. Поэтому то, что я вам сейчас рассказал, список у вас есть. Как звонить, мы с вами поговорили. Попробуйте. Пригласить на вечерний вебинар 2-3 человека. Не надо много. От одного до, давайте договоримся, до двух. Но есть обязательное правило. Попробуйте это. Потому что если вы не сделаете это в первые 24 часа, вам будет потом труднее намного это все сделать. Итак, как делается звонок? Есть несколько правил. Потом мы поговорим про онлайн-работу. Первое. Звоню, чтобы оппонент ваш почувствовал, что вы торопитесь, у вас нет времени, что разговор не будет затягиваться. Это важный момент. Определитесь сразу, что у вас есть несколько минут, вы очень заняты, вы торопитесь. И проговорите это прямо четко. Привет, у меня сейчас очень мало времени, поэтому давай сразу по делу. Это при конкретном приглашении на встречу. Все остальные моменты, которые будут проходить на встрече, онлайн или там где-то в кафе, да, офлайн или там в офисе каком-то, мы с вами будем обговаривать позже. Есть элементы подстройки, тонкой подстройки, грубой подстройки. Есть элементы вашего собственного почему. Есть тоже такие топовые секреты, которые бьют в десятку. Вот. Об этом мы тоже будем разговаривать с вами. Следующий момент. Нужно говорить с энтузиазмом уверенно, позитивно. Это поза, настрой, энергия, друзья. То, о чем я говорил. Нужно обязательно проговорить точную дату, время и место встречи. Но если вы работаете чисто по телефону и человек прийти не может, сегодня это актуально, работать онлайн, мы это называем, хотя мы работаем по телефону, нужно тоже четко поставить временные рамки. То есть, смотрите, работаете вы онлайн или работаете вы по телефону, да, или в мессенджерах, смотрите, правило номер один, не делайте рассылку. Это первое правило, прям вот на лбу себе напишите, чтобы в зеркале видеть. Рассылка – это спам. Это не работает. Если мне приходит рассылка, какими бы то ни было предложениями, я их не смотрю, я их удаляю. Я думаю, что вы такой же человек. Поэтому рассылка – это самый простой способ испортить рынок. Запомните, не делайте рассылку. Единственная рассылка, которая работает – это ваше голосовое сообщение. И для этого тоже есть специальный шаблон, как это сделать. То есть вы обращаетесь к человеку, вы уточняете, помнит ли он вас, кто вы. И вы на том же самом настроении делаете комплимент человеку, потом делаете ему предложение, в чем суть вашего предложения. Помните, я говорил, привет, Василий, это Сергей Николаевич, помните такого? Вы у меня были на тренинге. У меня к вам деловое предложение, голосовым прямо, я уже по привычке держу, как будто звоню, голосовым. Я помню вас, как человека, которому интересны новые источники дохода. Я помню вас, как человека, который развивается во всех сферах. Я помню, как мы с вами общались, вы мне были очень приятны. Вот. Я вам звоню не просто так, я вам звоню по делу. У меня к вам есть хорошее предложение, нам нужно встретиться. Это не телефонный разговор. Давайте обсудим с вами в личной беседе. Если вы готовы, я жду в течение пяти минут ответ. Или я набираю, звоню. Заметили, что разницы никакой нет. То есть звонок, уточнили, представились, комплимент, саму суть. Я могу сказать, я сейчас работаю в сфере образования финансов и недвижимости. Я думаю, что мое предложение вам будет очень интересно. Вы готовы со мной встретиться? Давайте определимся, когда. Все. Я говорю, я вам перезвоню через 10 минут, поднимите, пожалуйста, трубку, мы определимся, каким удобным способом мы с вами все обсудим. Все. Посмотрите, как все просто, друзья. Очень просто. Вот Следующий момент, о котором я хочу сказать, это еще раз уточнить, после того, как вы договорились о том, что человек придет к вам на встречу, либо вы ему покажете идею онлайн, Смотрите, это, конечно же, все уточнить еще раз, чтобы вы ушли с этой встречи, вот с, э, с этого мероприятия, даже если это онлайн-вебинар, чтобы вы остались после этого э, с правильным пониманием результата. Понимаете? Вот это важнейший момент. Э, огромное количество людей сегодня делают большую ошибку. Они дали презентацию, они показали идею, они все рассказали, они... Ответили на возражение, говорят, ну у тебя есть вопросы еще? Он говорит, нет. Ну все, все. Давай так, иди домой, подумай, а завтра я тебе позвоню. Или еще хуже говорят. А когда тебе будет это интересно, тогда ты меня наберешь. Вот тебе мои контакты. Все, вы потеряли такого человека. Он не будет с вами работать, его пригласит другой. Почему? Потому что нет закрытия сделки. И нет у вас понимания, с чем он ушел. Он ушел и все, а вы его ждете, думаете, о, завтра он ко мне придет и у меня будет первый партнер. И дальше вы свои действия не дублицируете, то есть новых партнеров не ищете, особенно если это пятый или шестой партнер. Вот такие ошибки делают грубейшие, этого делать нельзя. Поэтому вы уточнили еще раз все, проговорили с человеком основные моменты, я тебя буду ждать там-то, там-то в такое-то время, в такой-то одежде, кстати, я буду стоять вот на крыльце у вас сегодня холодно, поэтому постарайся не опаздывать, потому что я-то буду без верхней одежды. Прорисовывайте детали, картинки. Это тоже секрет топовый, друзья. Когда вы в голове человека прорисуете образ, ему становится неудобно. И он постарается не опоздать и обязательно прийти навстречу. Потому что он вам предоставляет неудобство. Понимаете? Вот это тоже очень важный такой секретик. Я его стал использовать всего два года назад, но он очень классно работает. Вот Есть еще такой момент, когда мы уточняем, я спрашиваю у кандидата, которого приглашаю на встречу. Скажи мне, пожалуйста, если мы завтра с тобой в 5 часов вечера встречаемся в кафе, вот, тебе напомнить завтра заранее, чтобы ты не забыл. Спросите у него, это знак внимания. Ему будет, во-первых, приятно. А во-вторых, помните, я говорил, у вас будет четкое понимание, что вы с утра ему позвоните, вы уточните, и вы уже будете понимать, изменились у него планы или нет. Понятно, да? То есть вот это делать нужно обязательно. Если кто-то с этим сталкивался, друзья, то он понимает, о чем я говорю. Ну что ж, шаблон у вас такой. Есть проект или есть бизнес-идея, в которой ты можешь поучаствовать. Хочу тебе показать эту идею, тебе точно понравится. Ключевое слово не рассказать, а показать, друзья. Внимательно обратите вот на это слово вот свой фокус. Показать. Это снимает кучу ненужных вопросов, и вы не теряете время на то, что человек может сказать, ну расскажи в трех словах по телефону, а вы говорите, я же тебе сказал, что нужно показать. Это не телефонный разговор. Поэтому мы встречаемся, и я тебе все показываю. Важный момент, важный. Это тоже топовый секрет, о котором никто практически не знает, потому что это незаметно и человек не задумывается. Но очень сильно помогает в работе, в приглашениях. Прям вот он очень важный момент. Это не телефонный разговор, поэтому когда в ближайшее время мы сможем встретиться? Уточнить дату, место, время. Все, до встречи, хорошего дня. Давай еще уточним детали. Все, друзья, все просто. Вот у вас шаблон. У вас есть первые действия, вот, вот скрипт, видите, вот, давайте поближе покажу, чтобы вы понимали, вот, важные моменты прописаны здесь, распечатайте это для себя и смело отрабатывайте свой список. Что касаемо работы онлайн, друзья, я предлагаю делать то же самое, с одной лишь разницей, либо голосовой, либо вы звоните. И если человек не может прийти встречу, сегодня это очень актуальный момент. Поэтому вот, слушайте внимательно. Вы делаете все то же самое, только с той разницей, что вы не встречаетесь. То есть вы ему говорите, давай я тебе сейчас покажу идею. У тебя есть сейчас время 10-15 минут. Только давай договоримся, ты убираешь все дела, вот, и ты уделяешь этому предложению время. Я тебе сейчас скину ролик, и через 10 минут ты его смотришь, я тебе наберу и спрошу, как тебе эта идея. Дай мне, пожалуйста, честный ответ. Если тебе понравилось, мы обсудим условия. Если не понравилось, ничего страшного, мы останемся друзьями. Только возьми телефон и дай мне честный ответ. Договорились? По рукам? Все. Видите, как просто? То есть вы делаете акцент на том, что прямо сейчас, вы скинете ему ролик, и он посмотрит и даст вам свою оценку заинтересованности в вашем предложении. Это то же самое, что встреча, только все гораздо быстрее и проще. Я сегодня вообще не назначаю никому встречи. Я сегодня со всеми работаю только так. Я тебе сейчас скину, ты посмотри, через 10 минут я тебе перезвоню, потому что ролик 7 минут. Если тебе нужно больше, давай через 15. Все, только подними телефон, иначе я тебя буду долбить всю ночь. И ты телефон поднять потом не сможешь. ну, Я буду тебе мешать, к примеру, всю ночь, пока ты мне не дашь ответ. Договорились? По рукам? Все. Вот такие вещи я делаю. Что еще? Значит, все очень просто. Все очень просто. Если человек говорит, да, я заинтересован, мне понравилось, вы помогаете ему сделать правильный выбор. Но есть один момент особо важный. Для новичков должен быть наставник, который поможет вам закрыть сделку и отработать возражения При условии, что кандидат скажет «да». Это первый момент. Второй момент. Если человек... вот, Помните, я говорил, что сетевой бизнес – это бизнес отношений и доверия. И есть одна очень классная фишка. Если вы ее начнете использовать, то вам этот бизнес будет в удовольствии. Первое. Когда вы уже делаете звонок, или когда вы хотите показать идею человека и пишете его в список, подумайте о том, что он уже сказал вам «да». То есть отнеситесь к этому, как будто он уже согласился. И вот тогда неважно скажет он «да», «нет», «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится», «интересно», «не интересно». Вам будет все равно. Вы просто следующий, следующий, следующий. Настройте себя на то, что вам не нужен вот прям вот этот человек 100%. Настройте, примите для себя внутреннее состояние, что вы просто перебираете количество людей, чтобы выбрать из этого количества то, что вам нужно, то, что подходит вашему бизнесу. Вы выберете тех людей, для которых подходит сейчас ситуация, то есть они в поиске. Вы выберете, ну сейчас мы об этом тоже поговорим, вы выберете тех людей, которые готовы что-то делать, которые хотят чего-то в жизни большего на сегодняшний день, и людей, у которых есть финансы, чтобы принять ваше даже минимальное предложение. То есть, когда вы делаете встречи, когда вы приглашаете людей, вы для себя, помните, на прошлом на прошлой встрече говорил, должны поставить 4 плюса. Первый, вы должны выявить, есть ли желание. Можете прямо спросить, ты открыт? Тогда поговорим. Если ты не открыт, если тебе некогда, ну смысла нет тратить время. Второй момент: вы должны понять, есть ли у человека э, ситуация, то есть находится ли он в поиске, готов ли он рассмотреть. Э, может быть, ему кредит нужно закрыть. Может быть, ему свадьбу нужно сыграть, денег заработать. Может быть, просто ищет работу, да, вы можете ему что-то предложить. Вы тоже поэтому мы и спрашиваем, как у тебя дела, чем ты сегодня живешь. И когда он выкладывает все, вы уже делаете анализ. И уже автоматически понимаете, что ему предложить. Третий плюс вы должны поставить, то есть подходит или нет. Если минус, ничего страшного, ситуация завтра-послезавтра может измениться на плюс. Вот. Можете это мысленно делать, а можете в списке для себя пометки ставить. Третий момент, готов ли человек к действию. Когда вы ему предлагаете, то есть вы должны выявить. Он не просто хочет лежать на диване и хочет денег, да, а он хочет результат заработать. Не получить, а заработать. Вы должны это тоже понять. То есть перед вами трутень или перед вами пчелка. Вот. Теперь. Как это сделать? Задайте один вопрос или попросите выполнить простое действие. Когда вы говорите, приходи, мы встретимся и все обсудим, чай попьем или кофе. Это уже действие. Если он придет, ставьте плюс. Когда вы говорите, если это онлайн или там по телефону. Посмотришь ролик, вот сейчас посмотри, или скажи, когда удобно, я тебе скину, и потом после того, как скину, через 10-15 минут наберу. Пусть посмотрит. Вот когда он готов, и говорит, я готов посмотреть и готов дать ответ. Вот это уже готовность к действию. То есть вы это проверяете в деле. Первое действие, первый шаг, если он делает навстречу вам сам, значит человек готов. И только в последнюю очередь вы плюс ставите по финансам. Когда вы ему все покажете, когда вы ему все, на все вопросы ответите, конечно же, у него будет вопрос в голове, сколько это стоит. Не смейте, вообще вот прям жирный, жирный восклицательный знак, желательно красный, не смейте, я вам прям запрещаю начинать разговор с цены вопроса, потому что этот вопрос задают самым первым. А сколько мне это будет стоить? Сначала покажите ценность. ценность, И только потом в конце он уже будет готов к цене. И практика показывает, ну там, психология человека так устроена, что когда он что-то ценное для себя уже почувствует, он готов будет заплатить в 2-3 раза больше, чем вы назовете ему сумму. И в этот момент вы можете продать по максимуму идею, Сделать такой промоушен, показать ценности и потом спросить, а как ты думаешь, сколько это может стоить? Обычно люди говорят 100, 200, 300 долларов. А ваше предложение стоит от 15 до, там, ну, я не знаю, до 200. Да? Вот, поэтому вы смотрите, что он вам ответит. Это тоже такая хитрость. И говорите, окей, если ты готов выложить 200 долларов, то у меня для тебя отличная новость. Стоить это тебе будет всего 90. Ты готов к таким расходам? Ну, конечно, готов, ребят. Конечно, он будет готов, если он уже сам назвал цену, которую он готов заплатить за ваше предложение. Вот такие основные моменты я хочу, чтобы вы знали. И еще один момент я хочу сегодня в конце нашей встречи вам напомнить. Помните, мы с вами играли в футбол? Мы с вами играли в футбол. Почему нельзя, друзья, навязываться, почему нельзя обманывать и уговаривать? Это потому что все к вам вернется в виде негатива. Помогите сделать правильный выбор человеку. Мы когда играли с вами в виртуальный футбол, возможно, кто-то этого не знает. Вот, это день второй в Академии спикерства и раторского мастерства. Посмотрите, пожалуйста, вы тогда поймете, о чем идет речь. Вот этот факт лично мне 4 года назад помог преодолеть определенный барьер. Я стал делать бизнес легко. Мне не нужно было никого уговаривать. Мне не нужно было никого заставлять. Я стал легко делать действия после того, как осознал одну простую вещь. А какую вещь, друзья? Посмотрите Академию спикера День второй. И поиграйте там футбол прямо сами с собой. Не просто просмотрите, а в тренинговом формате прямо вот пройдите это, эту технику для себя, чтобы осознать главные моменты. Уверяю вас, у вас в душе будет прям такие бурные эмоции, тело ваше будет реагировать очень сильно. Мяч для этого вам не нужен. Листочек, ручка, карандаш и ваше желание. Вот так мы с вами оставим интригу, и так мы с вами сделаем задание. Итак, чтобы вы четко понимали, друзья, давайте пробежимся еще раз. Мы с вами сегодня рассмотрели шаг номер два, то есть само приглашение. Первое правило, первое. Золотое правило, спам, спам. Это рассылки, поэтому не делайте рассылки. Делайте личный звонок, личный разговор или как минимум голосовое сообщение с комплиментом, с представлением, с уточнением и с тем, что вы можете предложить. Коротко, не говоря о названии компании, не говоря вообще о сути, а скажи, спросите, открыт ли человек к новым источникам дохода, к новым возможностям, к переменам в своей жизни. Если открыт, то вы работаете в сфере недвижимости, образования, ну, возможно еще чего-то. Лично я работаю еще в сфере финансов. Вы тоже это можете написать. И я говорю, если тебе интересна одна из этих тем, я с удовольствием с тобой поговорю, пообщаюсь на эти темы. Все, просто выбери и дай мне ответ. Вот так. Научитесь делать это легко, потому что сетевой бизнес, которым мы с вами работаем сегодня, да, хотя эти техники работают везде, это бизнес удовольствия, это дополнительная возможность. Не основной, тяжелый бизнес. Дополнительная возможность на эмоциях, на доверительных отношениях, на дружеских отношениях, просто на рекомендациях зарабатывать дополнительные бонусы для своего семейного бюджета. И если вы будете именно так к этому относиться, то вам будет намного легче приглашать, негатива не будет. Просто спрашивайте у людей, если он не открыт, кандидат ваш, если он не готов, не навязывайтесь. Не уговаривайте человека, скажите, окей, мое предложение, хорошо, я тебе сказал, что я в этой сфере работаю, Ну, в будущем, если тебе нужно будет получить консультацию в этом направлении, вспомни обо мне, я с удовольствием с тобой еще раз обсужу. Все, никаких навязываний, если вы именно вот так будете себя позиционировать, что вы ищете просто несколько партнеров, которые открыты, которые готовы, которые сами вас ищут, вам будет искать этих людей легко. Онлайн или офлайн, это не важно. Итак, сегодня мы с вами поговорили именно об этом. Следующая тема у нас будет сама встреча. Три ступени настройки или подстройки кандидата под вас. Об этом мы тоже будем с вами говорить. Как правильно проводить БЛИЦ-презентации, как правильно Заканчивать встречи тоже у нас будет два таких крутейших занятия. Следующее, это именно мы поговорим про подстройку, про вербалику и невербалику. Будет очень интересная тема, как отследить реакцию кандидата или собеседника. Кстати, все эти техники подходят не только для сетевого бизнеса, для любого бизнеса. И эти техники подходят абсолютно реально для ведения любых переговоров чтобы их закрыть в вашу пользу. Так, у нас еще будет по системе работы, работа онлайн, создание автоворонок на автомате, кстати, бесплатных автоворонок, в отличие от того, что сейчас просят огромные деньги за такие системы. Как это сделать бесплатно? Мы с вами поговорим о копирайтинге, это искусство продажи с помощью текстов. Мы с вами поговорим о целевой аудитории, это у нас будет целое большое направление онлайн работы. Что такое ЦА, это целевая аудитория, с которой вы будете работать. Как выявить из огромного количества э, людей, которые находятся на просторах интернет-пространства, э, именно тех людей, которые вам подходят. Это те люди, о которых мы сегодня с вами тоже говорили. Мы будем с вами говорить о том... Э, как настраивать соцсети правильно, в частности, конечно же, Инстаграм, это сегодня инструмент номер один, как их правильно вести, вот, и мы будем с вами говорить, как правильно работать с возражениями, легко, вот, прям вот легко, и как работать по закрытию сделки, то есть, какие задать несколько вопросов, чтобы человек сказал вам либо да, либо нет, и чтобы вам не было трудно, и кто и как это тоже должен делать, то есть мы еще поговорим о наставничестве, друзья. Ну что ж, если у вас вопросы? Первый вопрос. И второй момент, я готов на них ответить, да? И второй момент, это, конечно же, ну, оцените, что сегодня было для вас полезного, важного. Напишите, если для вас было сегодня какое-то открытие интересное. Я не буду сейчас настаивать на практике. Я просто скажу, что через час у нас вебинар. То, о чем мы поговорили, примените сейчас на практике. Возьмите телефон, откройте там свой телефонный справочник, выберите несколько человек и пригласите по той технике или по тому скрипту, который я вам сказал, где находится в личном кабинете. Вот Система работы в MLM, заходите, третья вкладка, есть скрипт, открываете, смотрите, читаете, скачиваете вот, и приглашаете человека на встречу. Ваш успех – это только ваш успех, друзья. И ответственность за то, как вы выстраиваете собственный командный бизнес, только ваша, больше ничья. Ну что ж, друзья, никто не хочет писать, тогда поставьте, пожалуйста, оценку нашей сегодняшней встречи по десятибальной шкале. Если кто-то хочет слово, напишите, я вам дам возможность в прямом эфире выступить. Кто готов поработать? Алма, запись будет. Запись делаем. Так, 10 оценки пошли. Так, с интернетом была проблема, полностью не смогла послушать. Ничего страшного, запись будет. Вот. Главное, чтобы вы уловили, что вам это важно, друзья. Кто еще готов поставить оценку? По 10 десятибальной шкале важность информации – и тому, насколько доступно, понятно, просто я доносил сегодня до вас определенные моменты. Спасибо ставят. Ну что ж, друзья, спасибо, десяточка. Спасибо за обратную связь. Вот. Приходите послезавтра на наш тренинг. Я уже говорил, что мы будем разбирать все сферы жизни человека, все четыре. И мы с вами поговорим о пятом элементе в жизни человека, о пятой сфере, без которого, ну, этого элемента, как бы, вся жизнь э, не будет складываться правильно. Кстати, мы будем говорить о том, что есть э, определенная сфера жизни человека, подтягивая которую, выстраивая которую э, на лучшие результаты, вы автоматически будете создавать улучшения во всех остальных. Это тоже очень такая, знаете, Тема очень такая актуальная и интересная, и щепетильная. Ну что ж, всем удачи. С вами был Сергей Николаевич. Рад был всех видеть. Рад был оказаться полезным некоторым людям. Вот. Будьте счастливы, будьте успешны, будьте здоровы, друзья. До новых встреч.